Как-то написались, к 6, 6 месяцев исполнилось сначала специальной военной операции. Ну, сейчас вот скоро будет год буквально на днях, но я так не думаю, что они сильно устарели. Я вам сейчас их прочитаю. Полгода Россия воюет в крови, продвигаясь вперед. А кто воровал, тот ворует. А кто предавал, предает Шесть месяцев русские дали, охвачены страшным огнем. Тревожно сияют медали, которые мертвым даем. Войной окончательный пахнет, а мир болтовнею объят. Когда же царь пушка бабахнет, царь колокол бухнет в набат.